Здарова бандиты под прошлым видео очень много людей просят объяснить момент с полицейским, который ставил меня лицом к стене, посадил в тюрьму, а позже я его прибежал и отправил на спавн. Кто-то еще там в комментариях написал, что это лицемерие в чистом виде и это уже встречается не первый раз. Ребят, ну вы хотя бы внимательные ролики смотрите. Вы привели мне в пример ролик на Вейзере, где я бегу за человеком, пытаясь его вытянуть на диалог и просто его проверить. Он меня, во-первых, игнорит, потом достает оружие и начинает меня расстреливать. С ситуацией на Вейзере разобрались, там у человека реально был фрикил доказанный, причин убивать не было. Что у нас на Амбреле? Я, если вы заметили в этом фрагменте, просто стою. Ко мне просто так вот подбегает с нихера полицейский и начинает меня обыскивать. Ну, я ему, естественно, задаю вопрос. В чем дело? Он мне не отвечает ничего и просто спамит одну и ту же фразу. Лицом к стене, лицом к стене. Ну, надо же, наверное, как-то знать причину, предпосылки. У него же есть мотивы это делать. Но ну, если нет мотивов, то это, получается, будет фрика, фрисеч или же фриарест. Этому полицейскому просто стоило объяснить Почему он конкретно меня выбрал для обыска? Я же, если это делаю в роликах, я всегда объясняю. Я хотя бы подвязываю то, что это какая-то там проверка на нелегал по Камчаса. Это у меня все логично выглядит. Но я не подбегаю, просто не спамлю одну и ту же фразу без объяснения. Ладно, этот болванчик на полицейском. Окей, опустим этот момент. Ну а вы-то куда? Вы же смотрели кучу моих роликов. Большинство в комментариях так и пишет. И вы постоянно наблюдали вот этих вот полицейских 10 years old, которые сука не знают, как играть на профессии мента. И это был как раз-таки один из он просто взял профу, чтобы бегать с память одной и той же фразой, не более. Да, он, конечно же, в кавычках, вот, молодец. Он прибежал, отыграл минимальное РП, которое он может себе позволить, и то с натяжкой. Но как только нашелся человек перед ним, который хочет развивать эту РПшку, он просто впадает в ступор и начинает с память лицом к стене до до тех пор, пока меня не посадит в тюрьму. В чем прикол такого РП, я не знаю. Где-то кто-нибудь есть, интересно? Русские есть, школьники есть, а если найду... Он тут, это братан. Уйдите, пожалуйста. Чей дом, мой, мой. Здорово. Уйдите, пожалуйста, будьте добры. Я вам денег дам. Откуда? А тут двери-то не куплены. Спасибо большое. А. Не играйте, пожалуйста. Да я не буду, братан. Живи, кайфуй. А. Я не такой, я их, я сам таких пизжу. Мне не нужно играть то Посмотрите просто на мой карман. Ой, блядь. У тебя есть КД на кредиты? Мне просто что кредитов до глаз, глаз хищника не хватает. Хотел бы очень сильные все глаза хищника. Мне меня Почему все, сука, хотят у меня купить, блядь, донат? Я что, сука, на раздатчик похож? Ладно, разве что пиздюлей. И разве что словесных. Но, сука, не более. Почему они, блядь, все просят у меня донаты? Не заебали уже. Ребята, убедительная просьба. Прекратите просить донат. Я его вам не выдам. Не под какие-то донаты. Ну, баяк, я тебе говорю, я тебе лос сломаю. Ты не слышишь, нет? Давай. Лушки ломай. Промой, не ну, давай ломай, долбоёк. он с себе встал раз два три блять пойдет еще пошла блять <звы> <звы> <звы> вот так вот батится долбоебы а, ладно окей я сделаю сейчас вот так Открой на втором экране, чтобы мне было намного более удобно. Но убил он намеренно. У тебя фрикилы. Почему у тебя фрикил? Убийство без причины. Есть причина, эти сказал стоять лицом к стене три раза. Раз, два, три. Ты не починился, я, я тебя убил. Не встал, я тебя убил. Лицом к стене я встал раз, два, три. Я не встал. встал. Я сказал раз, два, три. Ты не встал, ты стоял, что-то писал, нахуй. я значит... тебя убил. Что значит? Помимо FK, обман. Где? О. Ну, давай, давай кого-то еще позовем. Давай не знаю какого-нибудь администратора. Где демонстрация? Да Покажи мне, мне, кто тебе похуй, аля. Зови кого хочешь. Хорошо. У тебя сейчас позову Сейчас ФК. позову. Есть доказательства что того, что то Нахрена мне с ним пытаться что-то выяснять и доказывать ему, если на демке у меня на случай жалобы на меня абсолютно все будет видно, и я смогу это объяснить. А на демке у меня что видно? То, что он это делает в людном месте, это раз. То, что он отсчитывает три секунды за одну, это два. А также он меня убивает, без особых на то причин, потому что цель у него уже поменялась, ему нужно расправиться как-то с полицейским, а не со мной. Это три. Сейчас я кое-кому позвоню. Можешь, пожалуйста, помочь здесь какой- иллюстратор, вот, ты меня докопался, он, ну, донат-создатель 13 часов играет, вот, И, видимо, правил не знает. Ну, смотри, я его, в общем, ставлю лицом к стене, говорю, раз, два, три, он не встает, я его убиваю, сейчас он меня тэпнул, говорит то, что у меня фрикил, потом а я отрицаю. он... Не нахуй, я не успел, блять, встать, он... вы помните, как он отсчитывал, с какой скоростью? Я буду с ними даже, блядь, разговаривать, хотя Почи. ладно, сейчас он, наверно, друга какого-нибудь, блядь, позовет. Да-да, над у него 13 часов! Почему они на этом делают акцент, если я знаю правила лучше, чем они сами? Блядь. И у них, блядь, по тысяче, по триста там часов. Ну вот сколько у этого долбоеба часов на игре? посмотрите со мной, я вам, наверное, разрешаю. О, слышь, можно вопросик? Давай отойдем. Нет, конечно. Я тебя, я тебя сейчас спрошу. Окей. На бана микси что блять что, что нахуй на каком это языке что за причина бана микси что за хуйня я не пойму на каком переведите пожалуйста чё, чё? правило Она такое прикольная. Вот вам еще одна наглядная инструкция, как построить на DarkRP базу и заставить админа охуеть от этого. В Гамбита черным по белому прописано то, что постройки должны быть сопоставимы с реальными из жизни. Вы сейчас, наверное, будете не согласны и оттого побежите гуглить несуразные постройки, сделанные в реальной жизни. Найдете одну худо-бедно похожую на вот эту постройку и скажете, вот она есть в реальной жизни, значит тут нет нарушения, эта постройка нормальная. Да, она, возможно, нормальная для тех, кто долбит соли с 10 лет и потом еще гоняет по Вене, ну, в смысле по городу, для адекватных людей эта постройка недопустима. Пункт 15.2. Любые постройки должны быть сопоставимы. Максимально с аналогичными из реальной жизни. Ой, что это такое? Мишута, да. тебя ничего Круто. не смущает, да? Мишута, не говори ему два орна. Словами не передать, как я обожаю, моменты, когда ты кого-то наказываешь, заслуженно, и к тебе прибегает какой-то придолбыш, начинает раскидывать за то, что у тебя вот, еще будут варны, предупреждения, снятие, я вообще друга админа позову, мы, сука, в столовке, блядь, вместе кушаем, тебе пиздец. Они вот такой вот хуйней постоянно занимаются, когда кого-то накажешь, вместо того, чтобы пойти открыть правила, посмотреть, за какой конкретно пункт их наказали, подумать головой, если там еще есть чем думать, и прийти к выводу, то, что их наказали заслуженно. А ему, ему похуй, 13 Suzuki. часов. Да. Да, в принципе, да. Ты в курсе, да, то, что нельзя типа. Слушай, сколько у тебя денег? Можно проверить твой кошелек. че можно? Нет. Пизда. Знаешь, кого ответ Пизда. Пизда. Че, блять, за животные, пиздец. Сырная палочка на страже, блять. Я тут могу даже гражданским, кстати, пообороняться. Ну, вернее, попробовать пообороняться. Вообще, я хотела расплакаться и пойти пожаловаться на тебя. Быстрее ага. можно. Да, извините просто. Так, Все, собственно, про можно проверить Он этот в документ. в тебя говном кидает. кидает, ты его вставать не хочешь. Так, секунду, гражданин, лицом к стене. Да, бам, начал стоять. действовать, просто бам, подошел стоит. еще левый челик. стоять, стоять, Да, поебал, бам. Пам, пим-пим-пам-бам, просто отпиздил. Сейчас убьет его. Блять, у него каталог. Ой, бля. <Как> пизда, <связывая> Ой, блядь, какие же вы долба. б, блядь! Ой, блядь, как не тебе жалко. Да Нахуй он его бить бля. начал. Пойдемте ему. Б... Я, я тебе все знаю. Я шпион. Рад за тебя. Я шпион, если чё. Понимаешь, тебя вот с тобой следят. Тебе приятно? Следишь? Зачем ты меня бьешь? Да, слежу. Слежи. что лезать-то, блять Вон снеговика. Время август Я Короче леплю соси снеговика. снеговика. Давай, письку сам пошел сосать понял. Это моя ответочка, если что, понял, да? Пока не привлекаем особо внимания, но уже кто-то там что-то заподозрил. Дверь открываем. Оху. Бля! А меня-то чё за И что? Мотная. я сюда залезу, мне больно будет? А чё ты тут? Ищешь? Ничего. Пусто же. Снеговика посмотреть хочу. Ну ладно, смотри. А кого я первого пизданул? Это Что это такое? Что это? Уйди. А. Что это? Ну ладно, страхи, хорошо. Страхи ушел. Что за пиздец? Нет. Чё он а, так, видно, блядь? Га-степ, номер П. Кушайте, кушайте. Да, это говно, но мне не нужно да кушай, кушай, кушай, кушай. Да, кушай? Я что, я, я что, зря я. старался, я, чё, зря я старался, что, зря старался. Ну, на НРП у него есть. Нахуй он мне назвать, назовет, на... на начинает. Алло. Алло. Алло. Алло. В чем заключается, наверное, НРП? На Долбань. <свят> в чем заключается? Сука, каждый хочет тебе позвонить, выяснить. В чем заключается его? Читай правила, долбоб, черт залез в чужой хату. Динамитовый пулемет из писюна, блядь. Человеку 22 года скоро сейчас вот уже исполнился. Пиздец, Подай еще жалобу. Светло-зайт степнулся ко мне. Что это за постройка? А. Такая? Что а. такое? Что это за постройка такая интересная у тебя? Крутая постройка. А это что? А что это за аппарат? А что это за аппарат? Это похоже на снеговика с бобы. Ребят, вы предельно правильно все поняли, а именно этот дебил прилетел посмотреть на снеговика в конце августа, которого я построил. Ну, хочешь смотреть? Смотри, против этого я ничего не имею абсолютно. Но когда ты намеренно начинаешь блочить игрока, сидя в ноуклипе, начинаешь таскать его пропы с его постройки, да, у меня не оборонительное сооружение и не какой-то там шедевр, но я хотел, чтобы это выглядело вот так вот. Я не хотел, чтобы ко мне прилетал какой-то болван и, сука, таскал пропы из этой постройки. Стой, стой! Ну давай а типа я его... Снеговику бомбу снесло, вот снеговик взорвался Заяц, а ты что делаешь? Ты зачем РП-процесс? Ладно, я шутка, хуя. сейчас верну Ну, а <связываю> <связываю> кстати, РП-процесс крутой ты, Он строит снеговика Я У тебя, тебя забаню, палом, забаню, нахуй, ублюдок, ублюдок что это за ебло? Я уже первый, не первый раз замечаю, зато победается. Давай поспокойней Разбирал, по суди, за городом. Давай, немец. Давайте, удачи всем. Да нет, что Не-не. А че он ливнул? Он ливнул. Ага, снэш. Да. Какого хуя? Смотри, сейчас призову сеть. это. Что а тут уебок. Смотри, видел? Сейчас смотри, сейчас прибежит, сейчас прилетит ко мне просто, сейчас будет лютый пранк, лютый пранк. Можешь повторить, пожалуйста. Сейчас лютый пранк будет, смотри, лютый пранк. Лютый пранк. Сейчас лютый пранк будет, лютый пранк. Я сутки дам ему. Это сутки, блядь. Неважно. Динамичек просто изнамет меня. Сутки баном. У него тут написано 31 пункт. Ой, ой, и там уже кураторы с блять поломал это взял все так теперь стакер Просто окно так сломали Уйди. по братски, я это. Уйди. На. На. Уйди. И... Ух ты, блядь, ебать! Не <правдый> Я могу вас бесплатно похилить! Сука, тупой, нахуй! Или да? В чем, бля, твоя проблема заключалась? Я Интересно, похи... тебе поможешь с домиком построить домик? Домик? Домик? Твою замку. Вот хотелось сделать бесплатную больничку, а получилось -то что Какой-то новый стиль. Закрывать. Ого, вот это снеговик. Блин, а прикольно получилось-то. А, ты закрыть хотел, извини, брат, пожалуйста. Я всем своим дизайном как говорю это, о том, это, то, это что эту хату так, уже вот пытались это, грабить, вот взрывать, горы, уничтожать кучу раз. Вот ничего не выходило. Это знаешь, это у него в доме пирсинг, Ой... Не, Гарри вот это злотко. уже сильно, знаешь. Да, Гарри Поттер, вот. Охуенно ж получилось. Ля, я просто говно всякое накидал, но это Всем все равно оф... смотрится М. по особенному. Я тебе сто долларов. У меня на квартиру. Гол. Пожалуйста. Сто долларов дайте, дайте пожалуйста. Дай сто долларов, долларов. мне просто квартиру купят. Стой, стой. Пожалуйста. Вот этого заедем. Заедем. Сто За рейд. Мало долларов просто квартиру, я отбивать буду. Не надо. Собака а, Не отбивай. Пусть. Пусть. А никого он рейдить не хотел, он просто захотел с улицы взять расстрелять какого-то левого челика, который, как ему показалось, не сможет дать ему отпор, потому что он гражданский. Если бы он действительно хотел зарейдить, он бы взял с собой еще кого-нибудь, взломал бы двери, поставил бы лицом к стене, ограбил бы, обыскал квартиру, хотя там и так, сука, видно, что она полностью пустая, за исключением меня. Рейды же в первую очередь для чего делаются? Чтобы забрать маники, чтобы ограбить людей, которые там, или же чтобы взять их в заложники и получить выкуп. Нет, он просто захотел с улицы взять и расстрелять челика, назвать это рейдом и пойти себе играть дальше. В общем, чё я рассусоливаю? Я подаю жалобу, на которой ему будет пизда. Хуесос. ебану. Зачем он это делает? Я не понимаю. Стоп, а зачем он рейдил-то меня? Ой! О. Полетели. У меня же Б. Смысл рейда в чем? Что то что что-то. Смысл рейда в чем? Смысл рейда в чем? Ну правила почитаем мужик, ты чё? Да, не такой я ответ ожидал от администратора, который должен был вроде бы помочь мне и что-то разъяснить, если мне что-то непонятно. Ну, немножко разъясню. Жалобы в Грисмоде на Дарк подают не только на кого-то по причине какого-то нарушения. А, также если у человека есть какие-то вопросы касаемо профессии, или же правил, может быть он что-то хочет уточнить, ему что-то непонятно в правилах, и он хочет слышать мнение администратора. Когда я снимаю на Бебрастане, я постоянно вижу, помимо вот этих жалоб на игроков также жалобы с вопросами админ тп вопрос я в последний раз ты человек спрашивал как пользоваться дубликатором а также другими тулами для строительства у администратора же задача стоит не только наказывать нарушителей но и влиять на то чтобы люди хотели дальше играть на каком-то серваке это же элементарно любой нормально адекватный игрок будет отдавать больше времени предпочтение тому серваку где администрация может ему разъяснить если вдруг что-то непонятно так он еще возможно даже не поскупится на донат это же также с людьми работает если ты нормально к человеку относишься то он вскоре будет отдавать предпочтение больше тебе нежели остальным вот они курсы по здоровым взаимоотношениям от Артура скрипка я о смысл правила рейда не прописано рейда. просто посмотреляться а Ограбить как рейд начинается ну как рейд начинается обычно В смысле тебя прям зарейдили Слушай, ты, или тебя просто ограбили когда взломывал не мешай же бы наверное тогда Окей. мне ничего не взломали а мне просто начали квартиру обстреливать так это не рейд ну значит О, я сейчас степну его эм нормально? уйди так, ну. а, он утверждает, что ты ему просто так обстрелял всю хату, выбил окна. Рейд. Да -да. Рейд. Почему? Рейд. А у него вопрос, почему ты тапаешь меня без э, того, как спросишь? Что у тебя спрашивают? Нормально? В смысле, что у меня спрашивают? Вообще-то ну, в, вообще в правилах администрации ты обязан э, тапахнуться ко мне. Есть твой РП-процесс. А ты как наборно обязан правила соблюдать? Ну, ты же этого не делаешь. Что я не соблюдал именно? Ну, где рейд был? Ну, гетто ге район необщественный. В чем проблема? Рейд где был? В твоем доме. Я рейдил твой дом. А ты в него как-то попал? Что? Почему я обязан спекла попадать как-то в твой дом? Ну, дверь хотя бы взломать, и даже вроде бы начало. А почему, рейда? Мне не легче, почему мне не легче убить тебя, а потом сломать? Ну, а что ты тогда будешь в квартире искать пустой, где нет никого, даже того, кого можно ограбить. В чем смысл рейда такого? Ты просто постреляться захотел. Ну кто знает, может там кто-то что-то есть. Но тоже видел, через окна там ничего нету. По факту. Что, что он тебя окна расрял? Так, ну, там же в натуре гетто район. Ну, так, и, и что, типа, я тогда возьму сейчас бандита, правильно? И пойду просто бегать стрелять по гетто району. Да. Ну, Чего негры, негры у нас сильно так делают. То есть, правильно, да? Я мне ничего за не буду. Я пойду просто бегать вот так вот крутиться стрелять. Не, вон, не, Обстреливать там во все стороны, я к тебе так там, я не знаю, бандита 4 было, а ну прям из твоего дома стоял. И, и что, но Ты Ры... говоришь, Ры... что uh, тебя типа не устраивает, он... в чем, что он тебе просто в хату хотел залезть? Так он не залазил в хату, хотел бы он залезть, он бы сломал пропы, либо выломал бы дверь. Там просто пропов, да. с ровного места Вроде начал ну я же говорил не рейдить, ты не говорил такого. А демка есть? Ну, он только да, что он это подтвердил, он Да он это. прав, он прав. Короче, ну хотя, ладно, насчет того, что я обязан был дверь взломать, я не уверен. Ну, насчет того, да что я, тоже, я начал снять по нему. Не Что-то под выламыванием двери. Просто, встал, коро хер. короче, там ни на нигде не написано, что рейд начинается именно с сломания двери. Получается, игрок а может вот просто да убить рейдишь. тебя, а потом стыдно. А вот это ты да рейдишь, если ты меня убьешь? В смысле, стой. А. Ну смотри, ты меня убьешь. Нет, вот понимаешь, так вот. ты рейдишь, почему ты считаешь, что рейд начинает. Ну, получается, рейдится именно игрока. Ой, этот. Но, но ты меня убьешь, зайдешь в пустую квартиру, никого нету, никого ограбить, в чем смысл рейда, ты просто постреляться хотела, то есть админ тут ничего такого не видит, я тогда а сейчас доза панита стрелял по всем, и, все. и то что это был рейд. Не, не, я, я, не, не, все, понял, ситуацию. Получается, это не рейд, а фрекилы. Ну так я его убил, я отбился. Ты считаешь, что тебе должен был просто взломать дверь для начала рейда? Или в чем вот, ты считаешь, что НРП? НРП в том, что ты вообще в хату не залез. Ну, типа, ты бегал, просто так расстреливал портил. Ты в итоге даже ничего не сделал, ну, чтобы залезть. Начнем туда. с того. Ну, я, я не, с, не расстреливал хату, а расстреливал тебя. Ну, такая, я за стенки простреливал. Зачем? В тебя стрелял свой балет. Чтобы убить. Чтобы зарейдить. Ну да. А что ты с этого получишь? Раз... Ну, рейд же делается ну, для того, чтобы. Тебя. Хата. Ну шо хата, блять? Ты в ней жить будешь, что ли? Кто знает? РП нечего не может прострелить бетонную стенку. Ну, это не РП, это вилис. Ну так чего у него шаги тоже? на 10 минут на цену на РП. 10 минут? Серьезно? Ну, ну так администратор увидеть решает. В чем проблема? Ты прям недоволен ситуацией? У тебя прям полыхает? Ну, ну да, а да. в чем проблема, если администратор да. решает, сколько банить? В чем проблема? У меня давление вот поднялось из-за этого. Мужик, ну тут на все 30 тянет. Да, ну и отлично. Спасибо, что бережешь мое здоровье. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Ребят, я в комментариях под прошлыми такими видео выкупил то, что до сих пор некоторые не понимают смысл вот этих моих мувов. Зачем ты застраиваешь квартиру ломающимися пропами, которые легко сломать и зарейдить и проникнуть в тебе в квартиру. Одновременно с этим у тебя квартира полностью пустая, и тем более ты вроде бы не вооруженный, но потом игроки внезапно узнают, что у тебя есть оружие и улетают, и почему-то они должны негодовать, и почему-то они по твоему не правы Делается это совершенно по другому поводу Я делаю эту квартиру в которую можно проникнуть По щелчку пальцев В которой ничего абсолютно нету кроме чела Который вроде бы стоит в ФК Я создаю этой квартиры для игроков условия Которые они принимают или же проходят мимо Условия заключаются в том То что я просто стою Чел видит то что я стою Он решает либо меня зарейдить Либо ограбить Либо он просто по фану решит сломать мне Какие-то мои пропы, окна и так далее На большинстве серваков вот такой метод как они проникают в квартиру Называется, ну, рейдом Потому что они ломают что-то Они пытаются проникнуть Они проникают и начинается перестрелка И на большинстве также серверов в правилах указано То, что во время рейда отключается ПГ и ФРРП Но тут, ребята, кроется самый-самый главный прикол А именно то, что квартира же пустая И иногда там нету даже владельца То, что в этой квартире ничего нету Эти бандиты видят постоянно И они все равно лезут рейдить Хату, в которой ничего нету Из которой они ничего не могут унести Значит что? значит они нарушают нон-рп, фрикил или же фри дамаг, в зависимости от того, что они успели натворить. Нон-рп будет, если челик на жалобе начнет говорить про рейд. Вы ему просто сразу же отвечаете, а что ты собрался выносить из пустой квартиры, в которой буквально ничего нету? Нон-рп бывает еще при подобном раскладе, когда челик просто подходит, кружит возле квартиры, решает вам поломать окна, получает за это пизды и потом подает на вас жалобу. На жалобе выясняется то, что он вам сломал окна, вы у него спрашиваете, зачем ты это сделал? Он вам не может дать нормального ответа. А зато вы можете нормально объяснить, почему вы его отправили на спавн после этих действий. Потому что челик решил просто так вам поломать пропы, окна, что является вашей собственностью. Он попытался проникнуть на вашу территорию, что тоже является нарушением и вроде бы рейдом. Эта схема настолько простая и рабочая, что у меня собрано больше 200 гигов такого вот материала, где я ни разу не обосрался с тем, что я челика бахнул и за это еще потом был наказан. Нет. Так, ну че? Я залетел сюда, и надписи снова. На, ночной патруль, Не, но, так скажу. Но, но мне птица нужна. Я залетел на Я тебя просто адекватно спросил, но ты его мог убрать, пока я выходил. Ты можешь ответить, Кого? да или нет, просто? Нет, зачем мне? Вот еще. Пойдут пережу, бомжа-короб. Будучи бандитом, но как-то странно заявлять это на публику, тем более в людном месте. Немного погодя, он все же вернет бомжу этот тип Джар и уйдет в Асвояси. И казалось бы, все хорошо, он уладил конфликт, но остались свидетели того, что он украл у человека какую-то вещь. Да, ребят, я вас, наверное, удивлю, ведь криминальные действия на Дарк РП это не только поставить кого-то лицом к стене и ограбить. Это также какие-то противоправные действия: кража, взлом и все такое. Это тупой, и... да, он Дибил покрыл. Это РП нахуй. Я ее на последние деньги купил, да, он. Ха. Сука. Хэштег спиздил бомжа Держи Бежи в бомжка. Баган. Деньги купил. Я все видел. А я все видел. Вот как только ты ее поставишь, я тебя сразу же ее спишу, понял? Только полковый. Донат создатель. Да, я выдаю сам себе по приказу генерал Гавса. Да, я сейчас тогда по приказу генерала а Гавса тебе и... выдам нахуй бан. Ты гения, за что? Блять, написано, что ли. Попа, а? Алим Алимпопо. За номерто. Где у меня было ННРП? Где? Что я нарушил? Ты скажи. У бомжа унес коробку. Ты конченый, блять, конечно, извини то, что я так оскорбляю, но на телефон не работает. Я тебе так скажу. Ты мне выдал бан за то, что я спиздил у бомжа коробку. Вот после чего пошутил я отдал ему эту коробку, да? Причем, заметь, я отдал ему эту же коробку. Ты считаешь то, что я нарушил нон Давай почитаем правила нон-рп. Тобич. Правило нон-рп. Ты там под какой пункт? Окей. Ситуация, в которую человек не отыгрывает свою роль. Вообще, похуй, на самом деле у меня время баном гораздо дольше, блять, гений. Вообще, похуй. Вот скажи, ты гений? Тебе полезно. Блять ты настолько умный или что? я не понимаю Ситуация, в которой человек не отыгрывает свою роль а, или то что нелогично в реальной жизни? там не слышал такие слова как пранк нет? да пранк от бандита конечно. конечно пранк нахон мне опять позвонил а это самое все равно это самое Оскорбление выдается мут э, Все равно там мут на час Так что передавай маме привет, долбоеб чтобы она у тебя в аду сгорела <плес> Вообще я даже не ожидал вытянуть из него Такое вот оскорбление Но как хочешь я уже могу выдать бан на 8 часов За оскорбление родных Оно запрещено в абсолютно любом формате На этом серваке Бан на 8 часов Бля, он ливнул, серьезно Готово!